футболу мы еще вернемся, а пока продолжим говорить о хоккее. В рамках студенческой хоккейной лиги Казанский федеральный университет встретился со своим принципиальным противником – Казанским авиационным институтом. Встречи этих команд никогда не проходят в спокойной обстановке. О том, как это было в этот раз, расскажет наш корреспондент Карина Саяхова. После проходного матча с Казанским государственным медицинским университетом сборную Казанского федерального университета ожидала серьезная проверка на прочность. Так как по календарю студенческой хоккейной лиги следующим соперником стала сборная Казанского авиационного института. Именно это противостояние приковывает внимание абсолютно всех любителей студенческого хоккея. Этот матч не стал исключением. С первых секунд на площадке шла обоида острая игра. Команды старались как можно быстрее перевести шайбу в сторону ворот соперника. И благо первый результативный момент не заставил себя долго ждать. Уже на третьей минуте Антон Мукинс с передачи Смирнова и Николая Пашина уверенно отправляет шайбу в ворота кафе. 1-0 и Каи с первых минут выходит вперед. Казанский федеральный университет очень долго пытался сравнять счет, но безуспешно. Либо вратарь Каи играл на высоте, либо же просто нападение федерального университета не могло зайти в зону. Переломить ход встречи удалось только под занавес второго периода. При игре в большинстве Артем Кенгибаев отдает результативную передачу на Даниила Золотарева, который успешно завершил атаку взятием ворот. 1-1 и игра в третьем периоде начинается с чистого листа. На протяжении последней 15 минутки команды активно входили в зону и пытались пробить голкипера. Но безуспешно и до финальной сирены счет на табло так и остался ничейным. И судьба матча решалась в серии буллитов, где сильнее оказались хоккеисты авиационного института. 1-1 в основное время, 1-0 в пользу Каипа буллитам. Итоговый счет 2-1. Авиационный институт одерживает победу в матче с принципиальным соперником. Матч, ну вообще противостание КФУ КАИ всегда принципиальный характер за собой носит. Всегда команды друг на друга настраиваются, готовятся, ищут, скажем так, лазейки, пути, mm -hmm. как можно выиграть, победить. Ну, в принципе, все в этом роде. А матч, в принципе, насыщенный. А команда как бы, КФУ всегда серьезно настраивается и на нас, и на других соперников, как бы претендует на призовые места. Грубо говоря, мы всегда делим первое и второе между ними на всех чемпионатах. Так что игра принципиально важная была. В самом начале, скажем так, встретились. Обычно встречаемся под конец и решается вопрос. Сейчас немножко пораньше, что это произошло. Карина Саяхова, Екатерина Лазарева, Булат Садыков. Неделя спорта.